Друзья, всем привет! В этом видео мы также затронем тему пробитий, но сейчас я буду торговать в режиме онлайн. Буду определять эти пробития по движению цены, буду подбирать время экспирации, также мы затронем время экспирации и все это наживую, чтобы вы более подробно понимали, как это все происходит. Следующее видео будет теоретическим, только по времени экспирации. Итак, давайте начнем нашу торговлю. Буду я искать только пробитие. Валютная пара новозеландский доллар японская иена, кое-что вижу. Здесь ожидается пробитие вниз, пробитие трендовой линии. Давайте посмотрим все таймфреймы. Вот видим наш трендовый уровень поддержки. Я планирую зайти на пробитие вниз. Смотрим часовой таймфрейм. Видим также глобальный уровень сопротивления. Рисую его. И огромные тени сверху. Цену резко выталкивают с этого уровня. Конечно, она его тестирует, но навряд ли она его пробьет, поскольку уровень, как вы видите, очень сильный. В ближайшее время пробитие не ожидается. Также, что я вижу на минуту в тайфрейме, давайте сразу зайдем до 45 минут на понижение. Немножко неудачная точка входа, но ничего страшного. Смотрите, что я увидел. Опять же рисую уровень поддержки. Цена дошла до уровня поддержки. Немного отскочила вверх. И наш максимум обновился, то есть вот здесь вот образовался новый уровень сопротивления, локальный, от которого цена уже начала отскакивать. Мы учли те факторы, что впереди у нас находится сильный глобальный уровень сопротивления и то, что цена очень долго уже не может пробить этот уровень. Зайти, конечно, мне нужно было примерно вот здесь вот, но получилось так, что я вошел вот здесь вот, то есть немножко опоздал. Сделал я это, чтобы не упустить момент. Зашел я до 45 минут, до конца 5-минутной свечи. Смотрим, что у нас на 5-минутке. Здесь образовался пин-бар, вот он выделил. И после этого пин-бара по потенциалу должна быть уверенная свеча на понижение. Цена должна дойти примерно вот до сюда. Это потенциал движения цены. Итак, давайте с вами ждать. Цена пока стоит на месте, не может дальше пробить уровень поддержки. Но зашел я, как мы помним, до конца жизни 5-минутной свечи, а на конце жизни свечей у нас происходят импульсы. В большинстве случаев. И напоминаю, что уровни пробиваются как раз на конце жизни свечей и больших таймфреймов. Начиная от 5-минутного. Кстати, на интернет-баре очень удобно сделано, что автоматически время экспирации выставляется до 5-минутных свечей. До конца 5-минутных свечей. Остается 10 секунд, как видим, уровень у нас пробивается вниз. Локальный уровень поддержки. Даже при неудачной точке входа сделка шикарно заходит в плюс. Поскольку потенциал движения цены мы определили. Мы определили пробитие вот этого вот трендового уровня поддержки. Итак, я немножко поторговал, позаключал сделки не по пробитиям. Сейчас у нас конец часа. И давайте зайдем на пробитие под конец часа. Где-нибудь мы его определим. Для этого откроем часовой таймфрейм. Смотрите, вот на этой валютной паре у нас будет пробитие вверх до конца часа. Заходим на пробитие. Что мы здесь видим? Видим восходящее движение. Минимум потихонечку наши повышаются. Видим также слева максимум. То есть до этого уровня цена должна дойти. И возможно его превысить. На конце часа ожидаем импульсы на повышение. Поскольку видим уверенную свечу на повышение вот наша часовая свеча она подходит к своему концу до закрытия остается три минуты и в течение этих трех минут этот локальный уровень сопротивления должен у нас пробиться. напоминаю что на конце свечей больших таймфреймов у нас происходят импульсы а на часовых свечах это выражено ярче всего Итак, остается 30 секунд наблюдаем с движениями цены Это я не буду вырезать специально, чтобы вы посмотрели на эти импульсы. Вот происходит шикарный импульс вверх и пробитие уровня сопротивления. И сделочка у нас заходит в плюс. Не очень хороший пример импульсов на закрытие часа, но тем не менее я уверен был, что эта свеча у нас закроется выше, чем... Тогда, когда я заходил в эту сделку. Поскольку у нас присутствует сильный тренд на повышение, и мы видим уверенную свечу также на повышение. Вот почему важно подбирать время экспирации именно до какого-то конкретного времени, а не на сколько-то минут. Итак, первая сессия у нас прошла успешно, теперь вторая торговая сессия уже в другой день. В другой день я делаю эту запись, давайте искать с вами пробитие. Недавно у нас открылся час. Давайте смотреть. На валютной паре доллар японская иена кое-что вижу. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Угу. Часовой таймфрейм тоже подтверждает движение вниз. Здесь мы будем заходить на пробитие вниз. Время экспирации. Давайте определимся с ним. А, возможно, коррекция небольшая в виде одной 5-минутной свечи на повышение. Сейчас я вам все объясню. Давайте зайдем до 20 минут. Если что, в принципе, перекроемся. Итак, что я здесь вижу? Во-первых... Это у нас коридор. Давайте я его отмечу. Вот наш коридор, цена стоит на месте. Здесь у нас находится сильный уровень сопротивления. Потенциал движения цены вот до этого уровня поддержки. То есть до сюда цена должна дойти после пробития. Почему я решил, что произойдет пробитие именно сейчас? Давайте взглянем на часовой таймфрейм. Здесь мы видим такой нисходящий канал. Рисую его. Цена оттолкнулась от уровня сопротивления и направилась на понижение, на открытие часа. Видим такое уверенное движение вниз. У меня нет уверенности в том, что цена пойдет до основного уровня поддержки, который находится далеко внизу, но у нас здесь находится сильная область, в которой цена наша движется. А далее что будет с ценой происходить, мне неинтересно. Она может либо оправить эту область и пойти дальше на понижение, либо это может быть простой коррекцией и цена пойдет дальше на повышение, на пробитие трендового уровня. Меня интересует только движение. Смотрите, цена делает импульс вверх. Давайте перейдем на минуты тайфрейм. И возьмем перекрытие. 400 рублей до 25 минут на понижение. Здесь у нас находится также область сопротивления, локальная. Вот она. И поскольку я уже опустил пробитие, то цена должна отскочить от этой области и пойти дальше на понижение. Вот это у нас просто коррекция. Естественно, цена среагировала на уровень поддержки, но пробитие в любом случае будет. Смотрите, происходит шикарный отскок от локального уровня. Видим здесь огромную тень. Все-таки, как я и говорил, произошла небольшая коррекция в виде одной 5-минутной свечи. Вот видим, цена отскочила от локального уровня и направилась на понижение. Ситуация полностью контролируется, все идет по нашему плану. В первом случае, в первую сделку я зашел, чтобы не упустить момент. Потому что цена могла пробить уровень сразу, а не скорректироваться. И чтобы не упустить момент, я зашел сразу а, на импульсе вниз. Надеюсь, это понятно. Но при этом я знал, что в случае чего я возьму перекрытие. Я уже это решил заранее. Именно поэтому ситуация полностью контролируется. Первая сделка у нас заходит в небольшой минус. Но у нас висит перекрытие. Ждем еще 5 минут. А кстати, ребят, забыл вам сказать, почему именно я решил зайти именно на этом движении, на пробитие. Смотрите, рисую область сопротивления и от области сопротивления видим здесь огромную тень при отскоке и красная свеча поглотила с собой зеленую свечу. Также если взглянуть на минуты тайфрейм, здесь видны сильные импульсы на понижение от уровня сопротивления. Это мне говорит о пробитии зоны консолидации вниз, поскольку вверху у нас также находится сильный уровень сопротивления. И потенциал на понижение мы уже определили. Так, еще не произошло, возможно я успею еще раз зайти до 30 минут на понижение. Сделочка у нас заходит в плюс, и я открыл еще сразу еще одну сделочку, чтобы полностью отработать это пробитие. Смотрите, происходит еще одна коррекция, но она уже не запланированная. Давайте готовить опять же перекрытие. Видим, что наши максимумы потихонечку снижаются. Следующее, примерно здесь мы возьмем наше перекрытие. Посмотрим 5-минутный тайфрейм. Будем заходить до конца следующей 5-минутной свечи. Сейчас объясню почему. Давайте дождемся движения вниз. Шикарный импульс. Захожу на понижение. Смотрите, у нас 5-минутные свечи вот так вот чередуются. То есть после э, вот этой вот зеленой свечи должна быть красная свеча на понижение. Плюс ко всему максимумы понижаются потенциал на понижение. Цена тестирует уровень поддержки. Все здесь указывает на пробитие. Я хочу его полностью отработать и показать вам. Хоть я сейчас нарушаю свой риск-менеджмент. Кстати, вот такая вот торговля показывает, как надо правильно использовать догоны. Поскольку меня многие спрашивают, как их правильно использовать, я ими, конечно, пользуюсь крайне редко. В особенности только для записи видео. То есть догон используется только при наилучших точках входа. Вот здесь использовал догон первый Вот здесь еще один догон со второй сделки То есть в наилучших точках входа И я ориентировался на то, что максимум у нас понижаются И я на 100% уверен в этом пробитии вниз То есть догоны нужно использовать при лучших точках входа И только если вы полностью уверены в своей сделке В своем анализе И вот на самом конце нашей сделочки последний происходит наше долгожданное пробитие Пробитие уровня поддержки, на которое мы заходили изначально. Уровень пробился. И сделочка у нас заходит в плюс. Все, друзья, вот такая вот торговля онлайн с пробитиями, со временем экспирации и с догонами одновременно. Надеюсь, это видео получилось для вас полезным. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита.